Привет тебе, дружище зритель, с тобой снова Смерч, и это у нас World of Tanks. Покатаем сегодня с тобой Объекта 430У. Нравится видосы, подпишись на канал, и царский королевский. Угу. Три орды, как всегда, отличный сетап. Mm. Давай на гору Эхо пошла, отлично Горка будет нашей У-у-у, ЕБР, привет, сука Я вас еду ебать Да здравствует Россия 430-й протащил здесь Горку я отбил Отлично, братцы Ну вот нахрен ты так делаешь, а? Все, вот сейчас пиздос вот такой будет. Ски -тиш, ски -тиш, ски -тиш. О! Ой, блядь, я её видел там, надо на бугор закатываться. Вот тут вот, вот движуха была только что. Ну давай там пош... А, -а, -а куда-то в камень прикинь. Выжидаем, выжидаем, не лезем. На нахуй. На нахуй. Ха -ха. Отлично. Как тебе? Как тебе? Хуеньки здесь вам проезд этот не отбить. Надо ехать ебать этих. вот вот этих вот которые вот эти вот о блядь я засвечусь конечно и нахуя мне такое приключение блядь Сюда, давай, давай, родной Прорывайся, давай, давай, ва, быстрей, быстрей Та, да, привет! Привет, привет На 400 получи Уху Разъебали 430 О, КВПшка Ну, здорово, Сдохнет! ты 2800 урону, йо Отличный бой на 430 там Как я горку отбил здесь На троих во одного выскочил в наглую Я им показал где раки зимуют ТВПшка там так и дрочится за этим камнем блять Так и дрочится за этим камнем эта ТВПшка Нихуя, ха-ха. <смех> О, так нормально, вижу все. Во, гриль. Что-то то можно напихать, можно. но напихать на едет сука Ну да миленько утолка его блядь. А, мимо прошла О за свет ,сейчас я пизды получу УУУУУУ Оп Чё у нас живой гриль и кроваза да. Да не попал опять нормально бой наш 2 урона 1190 заблокировал 1600 насветил отлично для 430 это пойдет 3 каса среднего урона нормалился я думаю даже очень ничего Так, ну и давай еще, не знаю на чем бой Давай на восьмерке на какой-нибудь заедем Давай заедем, давай на СТГ гвардейца Чисто русский тапчик такой будет у нас сегодня 430 и теперь Гвардейца нем. Ну, неплохая карта, кстати, для гвардейца Так, десятки, восьмерки, девятки. Хм. Ну, я на гвардейцев зеленочку нырну пока. Постою, там постреляю. Ну а потому что не вари куда-то еще лезти. Ну, можно вот сюда на перекатку вылететь, сразу кому-нибудь успеть дать плюху. Но навряд ли. Лучше в зеленку выскочим. Ребят много в зеленку пошло Можем зеленку прон прондавить. Продавим может быть зеленочку Мы сейчас Люкс Приехал А нормально Линксу залетело в два доллара, хо хо хо красота. Залепешили мы ему как красиво. Можно проехать на центр. Через поле. Но нужен кто-то, чтобы кто-то светил наших крепят. Давай зайдем как бы. Оп! О! Повреждение гусеницы, шанс отрыва увеличен, повреждение гусеницы, шанс взрыва увеличен. Подлючи эту тварь. Подряжем. Нормально. отрыгалась еще одна собака. Так, наши дают вот на ту сторону, ну и мы пойдем как бы, да, 430, оо дерьмо. Стандарт Б. эти ребята и не ожидают, нас тут увидит, прикинь. Там он еще и Миль. Уилли блязбина. 430 надо ебать сейчас Если высунется Нормально Прижали мы их тут короче Надо продавливать Сука нашего убили нашего пацана убили там да. еще двое так так так так так так так хрена уже конкретная блять надо пацанам помогать. Ну, что у нас здесь имеется? Нихуя нас здесь не имеется. Да, надо проходить, короче, да, уничтожать вот этот фланг. Иначе здесь пиздец, помочь нечем. Сначала забираем этих, выходим Откуда КПЗ? КПЗ вот откуда лудит, сука Сволочь, спустилась, да? Уходим грамотно Тех мы разворочили, сейчас КПЗ будет убегать Вот она Ну здравствуй Да, пускай я умру на 2000 урона Отлично Смотрим Еще 1200 засвета Все, Нормально так. И надо было тебе тушить 277-й придурочный. Эмиль, фуловый Убил Да Наши продуют сейчас Но еще нихуя 3 Че у этого 7 хп У этого 21 хп У этого, у этого 100 хп, вот еще нормально Стерву давить едет. Стерву ебите. У меня такой восьмого уровня знатный. Да, слив, короче, походу, ребят. этот боярский наверное слив Пστεц. ну и куда ты лезешь то под стерву ты дурак пройдет сейчас а что это было? А, о, лак был это. <смех> Жесткий у них. Во! Пиздец. Да, шоркалось. Я вот 2000 успел набить и слили меня. Поражение, Бой-победа, бой-поражение. Ну, неплохих таких два боя все равно. Постреляли. Нормально так. Здесь тоже. Ну все, дружище. Понравился видос? Подписывайся на канал. Ставь лайк. С тобой был Смерч. До скорых встреч. Пока.